У меня такой вопрос. Вы говорили о том, что у детей очень много энергии, счастье это энергия, это вот прям счастье равно энергии. А, а мне вот интересно, куда потом это... Энергия-то девается, вот когда мы были детьми, мы такие все... Ууу! Часто же про детей говорят, блин, откуда у вас столько энергии? Вам даже тихий час не нужен. А мы тут условно приехали, поработали уже к обеду. Неплохо приснуть Еще не хотим, да. И, да. и грустно вспоминаем беззаботное детство а да, в, в садике. Да, кормили, спать укладывали, да, да, да. игрушки, гуляли. Все было прекрасно, волшебно. Куда энергия уходит? Да, сейчас скажу, куда уходит энергия. Кстати говоря, хорошая тема про детский час. Я его осознала практически сразу. Мне повезло, у меня до третьего класса была продленка, и у нас еще угу. был тихий час Прям это было великолепно. Я, и я прям сразу такая, о, это хорошо, это хорошо. Меня первые два класса дома заставляли спать после школы. Ой, вообще, вот оно беззаботное детство, да, когда тебе говорят, ну-ка, и уснул. Но, когда мы находимся в моменте детства, нам ведь не кажется это радостью. Конечно. Нам кажется, вы что, забираете нашу жизнь, мы хотим еще играть. Так, хорошо, куда уходит энергия? Очень клевый вопрос. Дело в том, что полотно нашей жизни, прям, представьте себе, это такая длинная ткань, да, сотканная, и на этом полотне периодически возникают разрывы. Что mm -hmm. является разрывом? Это случай. Случай для полотна, для ткани нашей жизни всегда плохо. Случай бывает условно хороший, ну, например, шел-шел-шел и в луже нашел себе клад, да, деньги например, или выиграл в лотерею, или тебе как-то вдруг повезло, да, где-то что-то случилось, условно хороший случай либо случаи бывают плохие. Случай для нашей жизни, для нашего ума всегда является минусовой позицией, потому что он разрывает вот это вот полотно жизни. Мы не можем случай контролировать, мы не можем случай себе, ну, создать сами, мы не можем повлиять на случай, мы не можем выбрать, случится он или не случится, да? потому что даже иногда угу. влюбленность является случайностью, и в моменте вроде хорошо, а потом, ну, как бы вроде ну, уже да. и не, а вроде зачем все это случилось. Каждый случай является блокирующим таким событием, который забирает кусочек нашей энергии. Куда уходит энергия? Рождаясь потенциалом энергии в 100%, примерно к 30-40 годам, но сейчас, мне кажется, гораздо раньше, мы остаемся с потенциалом порядка 40% энергии. Потому что 60% заперты за вот этими случаями. И есть техника, которая позволяет прорабатывать случаи. То есть мы смотрим назад, такая некая ретроспектура, Ретроспектива опыта, когда мы смотрим назад, вспоминаем случай, перепрошиваем этот случай для того, чтобы освободить поток энергии. Каждый случай блокирует, как будто запирает в темную комнату не часть важно, нашей энергии. Неважно, да, да. хороший или плохой. Каждый случай забирает часть нашей энергии. И наше как бы, внутреннее состояние не может посмотреть назад, не может подойти вот к этой полке и взять оттуда вот эту дозу энергии, потому что там она закрыта случаем. То есть, еще раз, хороший случай или плохой случай – разрыв нашего полотна. И вот насколько сильно его разорвало, насколько этот случай изменил жизнь. Потому что, еще раз, вы смотрите, даже если случилось что-то хорошее, например, «Великое горе», ты пошел и лет в 15-12 в купил лотерейный билет и выиграл деньги вся остальная жизнь начинает сводиться по то, что ты думаешь, Но ну, если что, я пойду еще и выиграю. Ну, Или да. начинает сводиться по то, что пойду, вот сейчас накоплю денег, куплю, возможно, я выиграю, потому что у меня был такой случай. Но это случай, и уже твоя жизнь начинает идти совсем по другим рельсам, ты заперт как бы в ловушке этого события. Ну, про плохие тоже, да, за плохие мы держимся, мы все сразу про весь мир поняли, все, вот сюда нельзя, туда никогда, это мне невозможно. А, был проведен эксперимент, это такой популярный а, тренинговый вообще расклад о том, что показываю, даже есть ролик, блоха подпрыгивает на 3 метра в высоту. Но беру там какую-то... ограничивают ее Да, кучку да. блох, да. не знаю, как назвать. Накрываю трехлитровой банкой, и первый раз блоха по привычке подпрыгивает ну, как бы в режиме uh -huh. на 3 метра, стукается о стеклянную э, донышко банки, которая она накрыта, и после этого она подпрыгивает ровно там вот прямо до, прям несколько миллиметров, до высоты вот этой вот банки. Она больше не стукается, умная блоха, как нам кажется. И потом поднимают эту банку, и блоха навсегда остается вот да. в этом прыжке. Понимаете, накрытие банки банкой накрытие блохи банкой <laughs> с утра, суббота, это случай. Но этот случай уже определяет на бесконечное время стратегию этой блохи. Она уже не может выше прыгнуть. Она уже не будет даже пытаться, потому что один раз случилось событие, когда она стукнулась о... Еще один вопрос. То же самое, та же банка, пчелы или мухи. То есть мухи, если вот они же ищут, где свет, ну, прозрачный свет, да, и они, естественно, летят к крышки к донышку, к донышку, к донышку. И получается, пчела, как существо разумное достаточно, очень там у нее есть какая-то стратегия, она летит, и она долбится в это горло, в донышко, да. и не улетает, потому что там светло, и по идее там должен быть выход. Муха, в силу отсутствия ну, большой интеллектуальной составляющей, она просто хаотично мечется и чаще вылетает из горлышка, Потому в то время как пчела бесконечно бьется в донышко. Там свет, там, по идее, должен быть выход. У мухи нет такой логики. Она просто вот в состоянии uh -huh. дитя, болтается, как бешеная, по этой банке и случайно вылетает из горлышка. Так вот, Каждый случай, когда мы взрослеем, становится вот этим вот блокиратором нашей энергии. Мы вдруг для себя что-то поняли, мы зафиксировались. Причем мы зафиксировались, а случайность, это не, еще раз, это не история а, стратегии, это не история какого-то контроля. Просто зафиксировались, а случайность, и нас она выбивает. И вся оставшаяся жизнь уже идет без этого кусочка энергии. Вот туда она и уходит. Но ее можно убирать, мож, ее можно открывать, ее можно mm -hmm. возвращать. Здорово, это на самом деле очень круто, что есть пути решения.